Тема сегодняшнего эфира, что помогает мне лично не только не упасть, а расти в момент кризиса. Любые кризисы — это рост. Мы с вами это знаем, все такие прям умные. Любая, любой кризис — это возможность, и все мы это знаем. Вот это то, что мы знаем, желательно применять. Так вот. Что мне как тренеру личностного развития, что мне как личности помогает расти, да, я не могу этого сказать расти даже в кризис. Конечно, это не тот рост, что был до войны, до кризиса, но знание психофизиологии ⁇ это мозг, да, психо, психика, и физиология ⁇ это тело, это все то, что происходит, какие процессы происходят благодаря психике. Конечно, можно сейчас вот очень много умничать, и лекции читать, и я по возможности выхожу в эфиры и даю, даю знания свои, делюсь опытом. Но сейчас я поделюсь именно своим опытом, что лично мне помогает э, расти даже в кризис. Первое. <клев> не бояться, я не боюсь ошибок. У меня в голове стоит установка, что каждая ошибка это новая возможность. Что каждая боль это рост. И в таких случаях я говорю: так, а что в этом хорошего? Конечно, когда пришла война, у меня такой мысли не было. А что в этом хорошего? Естественно, то же самое, когда я потеряла своего сына, когда он ушел внезапно из жизни от инфаркта, я уже знала эти вопросы, как на них. А что в этом хорошего? Понятно, что в этот момент, когда ты погружаешься в эту боль, то такие вопросы ты не задашь себе. Но в любом случае, ты как разумный человек, я сейчас про себя говорю и про вас, кто себя в этом увидит, важно себе сказать, так, я что могу изменить в этом случае? И ты сразу фокус внимания настраиваешь на то, что ты можешь изменить. Я могу изменить? Значит, я делаю. Если я не могу изменить, значит, я принимаю то, что есть, и мозг удерживаю в состоянии не только то, что вас сейчас мучает, страх, страх смерти, страх голода, страх неизвестности. В этот момент очень, очень, чрезвычайно важно, когда вы ничего не можете сделать, даже находясь в яме, даже находясь в подвале, даже находясь, ну, если вы находитесь под обломками и реально понимаете, что смерть придет, то в этот момент кричать и понимать, ну, если вы понимаете уже, что вы ничего не можете сделать, в этот момент просто нужно мысленно поблагодарить за то, что были в этой жизни, вспомнить, что вы сделали хорошего что вы оставили после себя, и спокойно, с последним вздохом уйти. Почему я так говорю? Потому что я это все проходила. Я была и на грани смерти, и много чего в этой жизни прошла. А те, кто могут еще да, вот, что-то сделать. задача сказать себе, так, я могу сделать, значит, я делаю. Если ты понимаешь, что ты все продумал, и ты не можешь сделать, значит, скажи себе... Я это принимаю. И начинайте думать и мечтать о том, чего бы вы хотели. Потому что в этот момент, момент страха, включается только рептильный мозг на спасение. И неокортекс, то, что рассчитано для Богом дано для нашего развития, в этот момент выключается. И когда в этот момент ты реально понимаешь, что ты можешь что-то сделать, ты говоришь, я делаю вот это, вот это. Если я не делаю вот это, вот это, значит я просто... «Мечтаю о том, как бы я хотел или хотела, чтобы было после войны». Это, услышьте меня, очень важный аспект, как у человека опытного и человека, который понимает, что такое психофизиология, как устроены наши нейронные сети, как устроено наше программирование мозга. Потому что, смотрите, то, что мы не имеем, не хотели и не делали, мечтать, цели ставить, чему-то идти, мы плыли за течением, то мы, по сути, выполняли цели других людей. Понимаете? И если у вас есть свои цели, свои желания, то у вас обязательно будет... Вы же связаны, вот, мы же с вами все связаны вот, с этим высшими силами, правильно? И когда у вас есть вот это вот туда, вы куда-то устремляетесь, то вас туда-то и будет вести. А еще при этом вы благоразумны, при этом вы добры, благодарны, вы сердечны, у вас хорошее состояние, позитивное. То есть, соответственно, у вас больше вероятности выжить... Выжить в любой критической ситуации Я так делаю, я сейчас говорю про себя Поэтому, когда я, например э, Потеряла деньги Или мне не заплатили Или меня там, ну, кинули, обманули там очень много было ситуаций в жизни Которые, не дай Бог Но Бог дал, чтобы я их прошла Я задаю себе вопрос А что В этом хорошего? А чему меня это учит я просто сажусь и записываю и тогда мой фокус внимания соединяется с моим телом и и тогда ты осознаешь что ты в следующий раз сделаешь по-другому чтобы этого не случилось ну потому что это грабли да то же самое касается и в отношениях тема во всем. ты просто делаешь выводы а что я сделала не так что от меня зависело и как я буду делать раззирать, чтобы не повторилось? Что мне помогает в кризисы не только э, свалиться, не свалиться, а и расти? Я делаю выводы из ошибок. И я не боюсь ошибок. Просто тот человек, который боится ошибок, он всегда будет в рептильном страхе, в рептильном мозге, и он будет слушать, у еще разного рода информацию, которая способствует только, только снижению ответственности, то есть перекладыванию ответственности. Поэтому, когда, например, какая-то потеря, утрата, ну вот когда сын, сын ушел из жизни, конечно, я не могла задать вопрос, я просто задала вопрос своему тренеру, в 2009 году он ушел. И мне сказали, а почему ты думаешь, что, почему ты думаешь, что у тебя что-то ты, ты решаешь? Почему ты думаешь, что это ты решаешь? Это же его жизнь, его карта мира, его судьба. Я, по сути, знаете, задумалась, потому что понятное дело, что ты не имеешь права, ты не имеешь права вот так брать за кого-то ответственность. Поэтому, что мне еще помогает? Например, вот я уже сказала, не бояться ошибок, не боюсь ошибок. Я знаю, что каждая ошибка – это рост. Дальше, что мне еще помогает? Мне помогает из каждой ошибки извлекать урок. Мне помогает э, брать, брать этот урок и расписывать, и что я буду делать. И искать, что в этом хорошего, фокус на хорошее. Ну, например... Вот э, коучи-психологи, которых я обучаю в звездном коучинге, допустим, там 70%, 60-70% за 4 месяца достигли тех результатов, которые, которых, которых, которые я им обещала. И вот тут э, я переживаю, я нервничаю, переживаю как это так, почему так мало людей достигли результата. И что выходит? Что я зацепилась на гиперответственности и, и застряла, и начала себя эмоционально выгорать. Что я сделала? Я проанализировала, что оказывается результат в деньгах – это не на первом месте. А распаковка личности у многих произошла, и результаты превзошли в 10-20, в 10 раз. Почему это стало возможным? Потому что, когда человек задает себе вопросы, чего он хочет, ради чего ему это надо, он прорабатывает свои страхи, убеждения, он распаковывает себя он распаковывается как личность. И этот человек становится личностью. По-настоящему личностью. И тогда этот человек, по-настоящему личность, рано или поздно достигнет того результата, ради которого он пришел. Причем он может повысить результаты в 10-100 раз. И тут я успокоилась. Потому что я даю, допустим, все то, что я могу дать, все то, что помогло мне и другим людям, но если ты не делаешь то, что, что, что, что нужно для твоего результата, то ты и не получишь. И брать ответственность не нужно. Это мой глюк был, и я с этого сделала выводы. Дальше. Например, я столкнулась во время войны, очень сильно болела, наверное, дней пять, уже переболела, хотя еще немножко осталось, о том, как, как это психологи, коучи, россияне не понимают, что происходит в мире на самом деле, как это они замалчивают, как это они там промалчивают и делают вид, что ничего не происходит. Вначале у меня просто душа болела. Думаю, как так? Ведь идентичность я, я сильная личность, она в ответе за то, что происходит со мной. Она понимает, в какой стране она живет. И она, как мне казалось, имеет, должна иметь трезвое рассуждение и не использовать только ту... Ту информацию которую дает допустим там путин да и мне казалось как так умный же человек образованный психолог как это как этот человек может работать э, с другими людьми если этот человек как лично слабенький ну так я думала потом э, я успокоилась и поняла следующее даже самые такие знаете Крутые, крутые специалисты, они имеют право на свой выбор. Во-первых, даже если они крутые и понимают, что происходит в мире, они, естественно, боятся за свою жизнь. Ну, рассуждаю я так. Это в нас, в Украине, мы уже привыкли воевать э, за, за свое достоинство, за свою... За свое я. И поэтому для нас это нормально. Мы уже будем за это воевать. Но то, что в мире было недостаточно информации. Или эта информация была узкой направленной, э, ну да, многие пропустили. Я буквально в первые дни после начала войны говорила об этом. Да, пропустили. Да, пропустили. Так вот, приспали нас. То есть мы понимали, что происходит. Но и реально многие знали, что будет война, и аналитики давали такой, такой прогноз, но никто не верил. И теперь не злюсь и не обижаюсь, и меня это уже не волнует, так как волновало раньше. Сейчас тем более это проговорила. И мне стало еще легче, потому что не каждый может выйти на площадь, не у каждого есть смелость пойти в автозаки и это все не так просто потому что потому что это политика как бы, да, с одной стороны с другой стороны, я считаю это личная гражданская позиция и каждый человек, высказав свою личную гражданскую позицию, может быть уничтожен находясь в системе той, того государства, в котором находится или же может действовать, может действовать более тонко, аккуратно, работая с людьми, простраивая их «я» и так далее. То есть это прогибкость, прогибкость элементов в системе, потому что система существует, система есть, и если ты не можешь создать систему и стать над системой, значит, тебе важно быть гибким элементом системы. И если ты осознанная личность, как эксперт, в данном случае заканчивая эту мысль, то ты себя осознал, работаешь и простраиваешь в человеке вот эту «я-ответственность», дальше человек сам себе выбирает идти ему под танки, в автозаки, да? или же работать аккуратно, уехать из страны уехать там, ну и так далее. То есть это уже личное решение каждого человека. Таким образом, вот эта моя боль, которую я вам сейчас озвучиваю, я ее для себя э, и других и другим как бы рекомендую, и сама стараюсь поддерживать. Не вступать в перепалки с теми людьми, которые, которых мозги просто, к сожалению, ну, они, люди эти сами будут чуть позже поймут, куда они попали с помощью своего мышления. Ну, а эксперты-коучи, я думаю, они будут гибкими и будут работать в своем поле в России там, и так далее, где они захотят. Поэтому для себя я выбрала э, вектор, вот выбрала вектор, с кем я буду работать. Я буду работать те, кто в Украине, причем осознанные адекватные люди. Э, много, много разносторонний развитые, многогранные люди. Те люди, которые хотят делать действия, делать реальный пользу другим. Это люди, которые живут в других странах, и у которых есть более свободная возможность делать действия, которое них есть. И теперь в связи с этим вот такой вывод. Значит, для коучей и психолога. Вот следующее, то, что мне помогает, это фокус. Фокус внимания на действии. Вы даже не представляете, как мне хочется иногда как мне хочется запускать разные свои программы. За 10 с половиной лет я провела много разных программ. И в теме отношений, и детско-родительские детско отношения, и между мужчиной и женщиной. И здоровой психосоматики И очень много программ я провела. И мне очень хочется сейчас тоже распыляться. И давать разные, разные инструменты людям. Но сейчас я уже больше года э, сузилась и работаю с коучами-психологами. И мне, повторяюсь, во, мне вас можно и нужно понимать. Я вас понимаю, когда вы... Выходите и расписываете, что вы помогаете всем. И на самом деле это огромная ошибка. Потому что расфокус – это огромная потеря энергии. И это жадность, которую мы не осознаем. И туда закину, и туда закину, а вдруг там получится. Нет. До тех пор, пока вы не определитесь со своей целевой аудиторией и не начнете четко давать э, людям материал результатами, вот результатами, а будете описывать процесс, будете описывать какими-то умными словами, фразами, там этот куриный язык, кичий язык, да, там, про, ну, свой специфический язык в каждой теме. До тех пор вы будете светиться как неграмотный специалист, потому что грамотный специалист, он доносит людям простыми словами. Ну вот, например, вы там помогаете... там снизить вес с помощью каких-то ваших инструментов. И вам нужно описывать боли людей и результаты. Описывать, что нужно делать. И вот когда человек видит вас, что вы специалист в этой теме, он будет прислушиваться к вам, и рано или поздно он к вам придет в вашу программу. Но у вас должна быть программа. Программа. Поэтому если вы ведический астролог, и еще, еще какой-то олог, я это пришла, знаю, поэтому не обижайтесь, то это в последнюю очередь. Ваша задача – показывать людям, чем вы им помогаете и какие результаты они получают. Все. И не важно, чем вы занимаетесь. Не важно, какие ваши инструменты. Поэтому, когда вы думаете, что вы всем, всех вы вылечите энергопрактиками, или нумерология, или астрология, или еще какой-то психология, это неправда. Это обман себя и обман ваших клиентов. Это просто обман. Обман в том, что человек не получит результат, а вы не получите достойных денег и потеряете свою жизнь и свое время. Поэтому даже спасибо большое за ваши сердечки, за вашу поддержку в Инстаграме. Поэтому даже в условиях войны мне очень хочется, я выступаю своими материалами, даю какие-то практики, поддержку, исходя из всех ценностей, которые у меня есть, и на какую аудиторию я рассчитываю, но я все же свожу, как вы заметили, к тому, что это коучи-психологи. Да, каждый человек, который хочет получить какую-то помощь, вы можете ко мне прийти на консультацию, я вам покажу, разложу то, что делают сейчас люди, и я рада, что я могу помогать и психологам, и коучам, и очень крутым специалистам, у которых так же, как и у любого другого человека, может быть эмоциональный фон просто зашкаливать. И когда приходит человек ты ему сужаешь, сужаешь, задаешь ему конкретные точечные урочи. Слушайте, вчера очень крутой был специалист у меня на консультации. Слушайте, говорит, ну блин, я же это все знаю. Да, мы все это знаем, но нам нужна со стороны. Потому что, смотрите, почему со стороны нужен, чтобы нас кто-то вел? Потому что э, поломку можно увидеть снаружи, а изменить можно изнутри. Понимаете? Поэтому, когда э, я на консультации подсвечиваю ту вашу боль, которая у вас есть, веду фокус внимания на то, чего вы хотите, то вы сами себе уже можете определить, что вам нужно делать. А уже как делать? Хотите, пойдете уже дальше ко мне или другому человеку за деньги, потому что э, покупать бесплатно, даже во время кризиса, даже во время войны, это нарушение всех законов бытия. Человек, который для вас выкладывается, он тоже человек, и он тоже хочет кушать, он тоже хочет жить, да. Поэтому даем очень много бесплатного, и я даю очень много, но просто знаете что, хочешь себя, хочешь получить, надо вкладывать, надо отдавать. Дальше. Очень многие люди, эксперты в том числе, начинают и бросают, потому что не получается. Спасибо вам большое за ваши сердечки. Начинают и бросают. А, не получилось. А, это не мое. На самом деле тоже большая ошибка. Когда у вас есть четкая конкретная цель, вы видите ее, это нужно обязательно, потому что если нет конкретной цели, мы, мы плаваем вот в этом эмоциональном фоне. Люди, у которых есть конкретные цели, им проще выбраться из этой боли кризиса. Те, у кого нет конкретных целей, тем более больших целей, целей для себя, целей помощи другим, не составлен этот проект, не составлен этот бизнес-план, то быстрее можно закопаться, быстрее можно зарыться, закопаться и сгинуть. Вот услышьте меня. Поэтому, когда у вас есть конкретная цель, у вас есть фокус внимания на вашей программе, на вашем продукте, на то, чем вы хотите заниматься, как это вам принесет пользу. Представьте себе в будущем, что это уже у вас произошло. И у вас есть конкретные действия, то это помогает сосредоточиться, сфокусироваться. И вот, когда вы делаете несколько шагов и у вас не получается, вы показываете себе и миру да, свое малодушие. Потому что есть такое понятие теория больших чисел. Вы делаете столько раз, столько раз. Помните, как лампочку нашли? Сколько раз Эдисон пробовал эту лампочку крутить? Да? У него была большая цель и большая вера была. Поэтому, когда у вас есть ваш любимый продукт, то, что вы умеете делать, и вы можете даже во время войны, тем более по более низким ценам, и я сейчас 50% даю, 30-50% даю скидки, даю, даю э, рассрочку. Только делайте. Так вот, если вы до войны еще сидели там чего-то ждали, то в этот период войны это как раз проверка на вшивость. И даже если вам сейчас очень плохо, вы залипаете и выходите каждый день в эфир и плачете, э, пишите цветочки, лютики, флажочки – от этого польза кому? Ну, поддержали вы морально себя и кого-то. А смысл – это действие, друзья мои. Поэтому действовать, действовать и действовать. И даже если у вас есть такой продукт, например, по похудению, например, или там, типа, он сейчас не работает. Ну, блин, ну включите вы какие-то техники, какую-то практику. Найдите вы какой-то материал. Полно же материалов в гугле, везде. Дайте что-то... Полезны. Выходите в эфиры, давайте какую-то помощь людям. Допустим, и люди к вам привыкают, они смотрят, что вы... Спасибо вам огромное за ваши сердечки. Спасибо, мне это очень ценно, для меня тоже нужна поддержка. Поэтому, когда вы выходите с какими-то лютиками, сердечками, или, или только плачете, ну, пользовать этого никому. Никому. Уже пора на четвертой неделе войны. Понять, что это надолго. Надолго. И есть такое правило. Беги, сколько можешь, а дальше беги, сколько надо. И в этом прокачивается дух. Понимаете? Поэтому те из вас, кто находится в тяжелых ситуациях, делайте хоть что-нибудь. Выкладывайте какие-то сторис, пишите какие-то статьи, выходите с короткими эфирами. Давайте какую-то поддержку людям, а не только наматывайте сопли вот так вот розовые. Это не помогает ни вам, никому. И я это говорю, потому что мне тоже тяжело. Я заставляю себя, как барон Мюнхгаузен, я вытягиваю себя, чтобы провести эфир, чтобы собрать себя в ресурс, и как можно делать де действия дальше, как можно помогать людям, даже в этих условиях, и при этом кто я, понимаете? Дальше. Если вы делаете одно и то же, то будет результат. Я уже сказала, если вы хотите помогать всем и вспоминаете, что было до войны, то сейчас такого не будет. Это будет намного позже. И не надо выжидать, что просто так, что просто так вот возьмется все и вернется. Нет, время, технологии информационных технологий. Услышьте меня еще раз. Я тетка, которой 62 года. Я это делаю. Почему же вы тогда вашу мать не делаете? Вспоминайте про то, что у вас было в прошлом, до войны, не будет так. И не только в Украине, и в России, и во всем мире так не будет. Услышьте меня. Вера эра информационных технологий. Обучайтесь новому. И смотрите, даже война идет в айфонах. Сидят, как кино смотрят, создают мультики, фильмы создают, нарезают какие-то ролики. Вам это ни о чем не говорит? Время, роботизации, эра роботизации. Уйдут люди, которые просто плачут, займутся и будут делать то, те люди, двигать мир, кто развивается. Поэтому, как бы мне трудно ни было, я развиваюсь, я учусь, я делаю и стараюсь показывать своим примером, что так можно. И поэтому, когда вы делаете в одну точку, согласно вашим целям, к вам приходят новые возможности. Вы обучаетесь, как это лучше сделать. Какие-то приходят инструменты другие. Спасибо большое за вашу поддержку. Действовать, даже когда э, не хочется действовать. Есть два вида действий, пассивный и активный. Вот, например, Плохо мне было. Я изучала ту информацию, ну буквально три дня, наверное, я была вообще полностью развалена. Дальше я просто начала изучать ту информацию, которая давала мне другое убеждение. Я искала за пределы, как выйти, искала разных людей, разных э, специалистов, причем старалась искать тех специалистов, которые поддерживают меня в моей вере, в моём, э, моей победе, моей Украине. Что в этом будет хорошего? Выживут те, кто выживут, и на них будет, им будет дано очень много возможностей. Очень много возможностей. И в плане бизнеса, и в плане зарабатывания денег, и в плане материального. Все пойдет очень резко вверх. Но для этого не нужно только ждать. Вот даже те, кто находятся сейчас в, в, в статусе беженцев, не ждите и не корчите из себя только несчастных и бедных овечек несчастных. Работайте, выходите на площади, создавайте какие-то движения, потому что сейчас мир нам помогает, и за счет того, что общество, демократические общества, давят на свое правительство. Германия и Франция, например, там заигрывают президенты. Денежки считают. И они думают, что так им это обойдется. Миром не только миром не только деньги правят. Так вот, люди выходят на площади, и вы видите сами, мир скандирует за Украину. Поэтому те, кто уехали, а уехало уже более трех миллионов людей, кто меня слышит, передайте, может быть. Выходите и боритесь за себя. Выходите, поднимайте своих этих коллег, своих единомышленников. Поднимайте и боритесь. Выходите на площади, поднимайте. Мир сегодня показывает, что существуют правила человеческой жизни и демократии. Что в демократических странах люди, вот мне сейчас пишут многие, поддержку дают, пишут, скидывают фото, видео, как они там поднимают в своих странах и на правительство давят, и правители начинают действовать, потому что у них демократические государства, у многих скоро выборы. Вот сейчас Макрон там ерзает, вот сейчас немецкий канцлер там, его, скорее всего, тоже Гага ожидает. Да, это сейчас вот мир такой, а -а -а, уселся и не знаю что делать. Прям все в шоке. Сейчас распалась ООН, НАТО как таковое. Он там Постреливает Пукин, они молчат. Где НАТО? Где НАТО? И так все разваливается, так что не ждите, что кто-то за вас будет решать. За себя нужно бороться, отстаивать свое я. Соответственно, если вы действуете, то за счет действия вы получаете результаты. И даже когда, в момент пассивных действий, когда вы не можете делать, когда вам больно и плохо ваши мысли они находятся в фокусе той цели того вашего проекта ради которого вы даже после войны вот если мы сейчас про войну говорим вы будете делать думать об этом мечтать об этом потихоньку что-то делать и вот я когда даже не делаю у меня там эмоциональный просто спад такой и некоторые дни я не выхожу потому что тоже себя вытаскиваю не выхожу в эфиры я думаю а как мне лучше? А что мне лучше? Да, я читаю эту информацию. Да, спасибо большое за ваше сердечко, друзья мои дорогие. Я, конечно же, использую эту информацию, и я думаю, как я буду делать, как я это буду применять. Я постоянно, даже пассивно я делаю. И это помогает мне не только выживать, а и расти в период кризиса. И у меня уже есть клиенты. И это клиенты. И из России, и из Украины, и из, и из Белоруссии, и из Америки. Потому что я делаю. Потому что я делаю. Потому что я бол болю, болею эмоционально, но я и делаю. Это помогает мне. Если у вас есть конкретная цель, у вас есть цель на три месяца, на 6 месяцев, сейчас на большие планирования делать не надо, время другое, но у вас есть желания там больших, там должно быть тысячи желаний записано. Вот напишите, сколько у вас желаний записано на бумаге. Вот ваш неокортекс должен работать на будущее. Вы должны писать, чего вы хотите. И благодарить за то, чего еще нет. То, за чего вы хотите. Вот сколько у вас есть таких желаний? Я уверена, что только единицы из вас напишет, что у вас там больше трехсот желаний. Так вот, если у вас нет желаний собственных, вы являетесь рабами чужих желаний. Если у вас нету целей своих собственных, вы выполняете цели других людей. И это работа мозга, понимаете? Вот мозга, неокортекс, когда забит, и он не работает во имя вашего будущего, когда вы в настоящем времени не благодарите за то, что есть, вас затягивают, вас, меня, всех, на затягивают в эмоции те люди, те правители, которые решают за счет нас свои цели. Да. Именно поэтому цель, план, благодарность за то, что есть, отстраивание от того, что может сейчас происходить и будет завтра происходить. Все равно у каждого здравомыслящего человека это должно быть. Прописывать, э, чего вы хотите, зачем вам это надо. План действий на каждый день. И тогда вас будет удерживать на плаву. И люди будут приходить к вам. Те, которые вам нужны. Потому что наши отношения с Богом это наши отношения с людьми. И когда вы пишете... Используйте свой неокортекс, пишите, чего вы хотите, пишите свои мечты, работайте с эмоциями, у вас есть план, у вас есть цель, вы реально понимаете, что за вас никто не сделает, только вы сами, тогда вам Бог помогает, и все силы, которые только есть, вам помогают. И тогда вот этот переход так называемый, который у нас с вами сейчас происходит, для многих людей будет переходом на новый уровень жизни. Для, для многих людей будет переход в отстающие, сильно-сильно страшные вещи. А, потому что надеяться на кого-то, что за вас кто-то решит и сделает, пора уже понять. Нет такого. нет Нету. Даже законы европейские, в которых есть демократия, и там прислушиваться к людям, и то там нужно отстаивать свою демократию каждый божий день. А уж тем более у нас сейчас. Кто в войне, кто находится среди тех, кто в заблуждениях. Ну, в любом случае каждый понесет свое. Так, я вам показала, что мне помогает, что мне помогает расти в кризис, именно расти. И я сейчас повторю кратко. Итак, не бояться ошибок. Я не боюсь ошибок. Я знаю, что ошибка – это рост и развитие. Это учёба. Кто с этим согласен, пишите единичку в чат. Дальше. Позитивное мышление. Когда я делаю результат, анализ действия, привожу, что у меня, вот эта ошибка или результат, я делаю анализ, я делаю выводы и дальше действую по-новому. Это помогает мне трезво оценивать ситуацию. Допустим, есть какой-то негатив, я спрашиваю, а зачем мне это, а чему мне это научило, и как я могу в следующий раз этого избежать. Все, что зависит от меня, я а, прописываю. Все, что зависит не от меня, я просто принимаю и говорю, спасибо тебе. То, что я могу сделать, я делаю. То, что я не могу сделать, все, что от меня не зависит, я просто стараюсь к этому относиться по-другому. И вам рекомендую. Я свой опыт вам сейчас говорю. Дальше. Например, мои коучи-психологи, там 60% достигли результата быстро, за 4 месяца, а другие там сидят. Я очень сильно расстраивалась. Потом я поняла, что дело не только в деньгах, а дело в распаковке личности. И многие прошли эту распаковку, что в принципе даст им намного больше ресурсов на будущее. Дали осознание, личные границы, кто я, что я, ценность подняли и так далее. Дальше. У меня был опыт, я уже показала опыт, когда у меня душа болела, что россияне и мои коллеги-эксперты не понимают, что происходит, я проанализировала и поняла, с кем я буду работать дальше. Кто-то понимает и не может говорить, боится за жизнь, а кто-то находится еще в, в иллюзиях, ну, опять же, это их выбор. Дальше. Действия, регулярные действия, план и цели. Если нет целей вы выполняете цели других. Если нет своих планов, вы реализуете планы других. Дальше. Если вы не получается с первого раза, значит нужно делать еще и еще. Теория больших цифр. цифр. Следующий. Держать фокус в одну точку. Тогда будет мощный результат. Например, с фокусом связано определить, кому вы помогаете, какой ваш продукт, какая ваша целевая аудитория и выстроить четкую систему, которую я даю своим звездным коучинам. Кто я, что я, кому я, продающие консультации, программа с точки А, точку Б, ведение на результата. Все. И не распыляться. Это фокус. То же самое касается фокус делах, которые вы начали делать, у вас не получается. Значит, делайте еще, еще, еще. Спасибо большое за ваши поддержки, мои дорогие друзья в Инстаграме, в Фейсбуке тоже большое вам спасибо. Так, 40 минут уже почти заканчиваю. Действовать даже если не хочется действовать. То есть, когда вы не можете действовать, мысли, свой опыт говорю, Я мысленно думаю, как я буду делать. И это пассивные действия. А активные действия, это уже когда я выступаю вот тут, общаюсь с клиентами, там, делаю созвоны. Это уже активные действия. Дальше. Планировка. План действий обязательно в обязательном порядке. Если у вас нет своего плана, повторяю, вы выполняете планы других. Отдых. У нас ванное состояние. Высыпание, отдых. Радость. Искать себе радость, искать себе удовольствие. И в этом моменте важный, важно очень, чтобы вы понимали, если вы в момент кризиса, в момент войны, в момент тяжелых, будете только циклиться на том, что у вас болит, вы себя загоните и пользы от вас никакой. Значит, ищите моменты радости, хорошая музыка, если есть возможность ходить сделать там какие-то процедуры, если есть возможность что-то покушать, если есть возможность заняться сексом и так далее, это все нужно делать, потому что это жизнь, и мы транслируем в этот мир энергию позитива и жизни. У каждого, каждый сейчас находится в, своем, в, своем, ну, в своей парадигме, в своем окружении, у каждого свои обстоятельства, поэтому смотрите по ситуации, как у вас. И еще раз добавлю, вчера спрашивали меня синдром выжившего. Очень, много, очень многие люди, которые переживают, что они не могут ничем помочь, что их родные умерли, погибли, что они не могут помочь. Вот этот синдром выжившего, это очень тяжелый синдром, который может закончиться деструк деструкцией и самоуничтожением. Поэтому я уже сказала, что нужно делать. А более детально, у кого болит душа, и вам просто вы себя уничтожаете за чем-то, чего вы не можете помочь, не можете победить, в, быть вместе с другими на поле боя, не можете спасти человека, который погиб. Это не только для войны касается, а вообще для любой ситуации есть такое понятие, синдром выжившего, чувство вины и так далее. Значит, у кого есть такое, это звоночек, что надо срочно идти на психотерапию, потому что это самоуничтожение. Так, друзья, ну что, записи оставляю, кому надо на консультацию, прошу, и не бойтесь, надо идти, я сама иду, и ко мне идут, даже супер психологи, супер высокого уровня люди, они тоже имеют сердце, имеют человеческое я, и они тоже теряются и плывут в эмоциональных качелях, поэтому не бойтесь и идите, создавайте программы, не обманывайте людей какими-то консультациями, создавайте программу, Помогайте консультациями, но дальше ведите людей до результата. Потому что что во время войны, что до войны, принцип один тоже остается. Просто во время кризиса и войны более четко нужна психология. Больше нужна психология и психотерапия. И, кстати, те из вас, что психологи, мы хотели помогать бы помогать людям без образования, помогать быстро, четко, тоже могу помочь. Также можете найти себе новую профессию в момент кризиса. Всем вам благ. До встречи.